интернет давно не виделись сегодня мы побываем в одном из красивейших мест владимирской области которое вы наверняка видели на фотографиях или открытках русские монастыри во все времена были образцом духовной жизни 24 апреля, в праздник Светлой Пасхи, мне удалось побывать в одном из самых живописных монастырей Владимирской области – Свято-Веденском монастыре, расположенном на лесном озерном острове в Петушинском районе. Важно знать, что на территории монастыря следует не забывать о том, что мы находимся в гостях и здесь есть свой особый уклад и образ жизни. Братья просят не распивать спиртные напитки, не курить, соблюдать чистоту, громко не разговаривать, не смеяться бесчинно, а также не посещать монастырь в неподобающей одежде. Не допускаются свадебные церемонии, ловля рыбы с моста, вход с собаками. В Свято-Никольском храме совершаются богослужения, поэтому фото и видеосъемка там строго запрещена. Разумеется, я не стал нарушать этого устава. Недаром говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. По преданию, островной монастырь на Вятском озере в начале 18 века основали монахи Сергий и Тимофей. Поселившись на острове, иноки прежде всего искали уединение и большого строительства не затевали, поставив себе лишь небольшую деревянную часовню и келью. Но вскоре о монахах пошел слух, и другие люди стали приходить на берег озера и просить принять их в число насельников. Сергий и Тимофей не отвергали паломников. Братья стало расти. Тогда и решили просить благословения на возведение на острове небольшого храма. В декабре 1708 года была получена грамота от места блюстителя Патриаршего престола митрополита Рязанского и Муромского Преосвященнейшего Стефана Еворского, в которой благословлялась монахом на Вятском озере, на острову, на угодном церковному строению месте, построить церковь во имя Введения Пресвятой Богородицы. Хорошо всем известные птицы. Чайки уже прилетели и чувствуют себя как дома. Охотно позируют и кричат, здесь на озере их великое множество – Думаю, можно было бы отдельный материал даже про них собрать. Так их много. При игумене-строителе Лаврентии у монастыря появились богатые инвесторы. На месте прежней деревянной церкви возвели каменный пятиглавый храм с главным престолом в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Рядом построили каменную шатровую колокольню с большим колоколом, весящим 30 пудов, это около 500 килограмм, и часами с боем. В тихие дни колокольный звон отражался от водной глади озера, от этого он становился особенно благозвучен и был слышен даже в отдаленных от монастыря деревнях. Во второй половине XVIII века, благодаря стараниям Лаврентия, Веденская пустынь превратилась из заброшенного бедного монастыря в благоустроенную обитель. После Лаврентия настоятелем свято пустыни стал иеромонах Клеопа. Основу монашеского воспитания он получил в Заграфском монастыре Афонской горы. В пустыне старец установил общежитийный устав Афонской горы, который требовал от братьев усиленного молитвенного подвига. Настоятельство старца Клеопы продолжалось 18 лет, а в 1778 году он был погребен у южной стороны алтаря Веденского храма. А с 1891 по 1894 года возвели из красного кирпича величественный пятиглавый двухэтажный Веденский собор. При храме возвели колокольню. На острове появились кирпичные здания, Келей. И настоятельного корпуса кирпичная ограда, а рядом с островом на берегу два странно приимных дома для паломников. Со времени Клеопы всякий человек, пришедший в монастырь для богомолья, мог остановиться в одном из домов-гостиниц и жить трое суток на монашеском довольствии без всякой платы. В 1918 году Веденский монастырь разделил участь сотен закрытых храмов и православных обителей. Святыни монастыря были разграблены, а на острове, сменяя друг друга, размещались дом для престарелых и инвалидов, детский дом и даже трудовая воспитательная колония. В 1940 году вся монастырская собственность была увезена в соседний город Покров, и началась перестройка зданий. В 1993 году благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и указом Высокопреосвященнейшего Евлогия епископа Владимирского и Суздальского, бывшая мужская веденская пустынь стала женской. В июне 1995 года по постановлению Священного Синода обители был присвоен статус женского монастыря. В 2009 году на берегу озера, где были размещены дома-гостиницы для паломников. Построено двухэтажное здание для проживания и обучения 50 детей. В здании размещены классные комнаты, библиотека, спортивный зал, столовая, благоустроенные спальни. Силами Свято-Веденской обители в этом здании открылся православный пансионат «Ковчег» для оставшихся без попечения несовершеннолетних. 1 сентября 2009 года в этом здании начался первый учебный год для 12 девочек, а сейчас в его стенах получают образование уже более 40 воспитанниц. В основе обучения государственная программа общеобразовательной школы. Однако попечители, учителя и воспитатели пансионата стремятся к большему, дать девочкам дополнительные разносторонние знания и хорошее воспитание. Сестры монастыря обучают воспитанниц вышивки, ремеслу которым славится обитель с первых дней основания. В ковчег приходят все новые и новые нуждающиеся. Вот такое очень живописное и очень духовное место, далеке от городской суеты.